Мы прилетели сегодня совершенно. Перелет и поиск для нас очень трудно дался. Мы приехали на удачу в салон Эльдера. И в принципе уже не надеялись, что мы что-то приобретем. Но благодаря консультанту Сергею, который вежливо, спокойно нам показал все достоинства ценовой категории, которая у нас была. Мы счастливы владельцы автомобиля Volkswagen Jetta. Спасибо, Саломольтера.